Приветствую вас, дорогие! Рада вас видеть, хоть и в виртуальной комнате. Я рада, что вы нашли время присутствовать вживую. Мы немножко будем начинать, и те, кто присоединятся, я думаю, что если они что-то упустят, они смогут посмотреть это в записи. Изначально я хочу представиться, потому что... Возможно, будут люди, которые будут впервые смотреть меня, и меня еще не знают. Меня зовут Елена Бакулей. Я являюсь тренером Международной школы творчества и духовного роста «Путь интуиции». Веду в этой школе курсы «Интуит» и читаю там различные, различные занятия на тему в направлении арт-терапии. Также я являюсь кармокорректором. Я создаю украшения со смыслом из натуральных камней Angelina Inspirations вот. и, к слову, эти украшения вы можете приобрести в Aurum Soul Club, несмотря на то, что Our Room Soul Club сейчас временно находится без помещений тем не менее, мои украшения там есть и если вы обратитесь к кому-нибудь из девочек, кто является администратором данного клуба, вы сможете познакомиться с ними также я веду тренинг игру «Деньги по-женски». Являюсь основателем любого клуба, и также наш клуб уже переходит, скажем так, в рамки виртуальности. Клуб базируется здесь в Израиле, называется «Пространство Индия". всех вас туда приглашаю, кто еще не там. Буду постепенно тоже стараться максимально эффективно наполнять его контентом для того, чтобы как-то можно было взаимодействовать в виртуальных комнатах да, через виртуальное общение. Также являюсь тренером, ведущей и автором курса Танцуя жизни. Это курс для женщин, который базируется на понятиях о женских архетипах. И в данном курсе я поднимаю темы, очень важные для каждой женщины, как так, выстроить себя, как научиться жить в гармонии с собой, как успевать все, что тебе хочется, и при этом не растерять себя. Поэтому очень скоро я тоже планирую также запуск данного курса в онлайн-формат. Если вам откликается, пожалуйста, я вас приглашаю. Следите за анонсами, надеюсь, скоро мы с вами встретимся там. Да, я приветствую всех, кто присоединяется к нам, девочки, любимые я рада вас видеть наши ученицы нашей школы рада видеть тебя слышать вот. ну что еще рассказать я мама четверых деток я жена со стажем в общем-то я обычная женщина которая в свое время пришла к тому что устала жить так как Придется и захотела жить так, как хочется. И в принципе все, что я делаю, я делаю это из позиции сначала для себя. То есть сначала все техники, которые я вам даю, все то, чем я делюсь, я сначала это испытываю на себе. И после того, как я вижу результаты, я уже вхожу вот к вам и делюсь непосредственно своим опытом. Поэтому все, о чем мы сегодня будем с вами говорить, это в первую очередь о том, как я шла по этому пути, как я это прорабатывала в себе. Тема у нас сегодня заявлена очень, скажем так, животрепещущая, потому что каждая женщина, особенно женщина постсоветского пространства, так или иначе, в какой-то степени, обязательно сталкивалась с этим деструктивным чувством, чувство вины. Вот. И Поставьте, пожалуйста, мне какие-нибудь плюсики, если вы когда-либо испытывали это чувство. Признавайтесь. Вот. И скажем так название рабочее название сегодняшнего нашего мастер-класса винить нельзя помиловать помните была такая замечательная сказка двенадцать месяцев и когда там да вот вижу ваши плюсики действительно все с этим чувством сталкивались сказка 12 месяцев и когда там принцесса обучалась грамоте да и она там писала прописывала постановление, и она считала на пальцах, да, что, что короче написать, помиловать или казнить. вот так Сегодняшняя наша тема о том, чтобы пора заканчивать себя уже казнить по любой причине, и мы будем с вами говорить, откуда растут ноги у нашего чувства вины, и как с ним можно совладать, и как, в конце концов, выйти из этой игры, выйти из программы «Тиран-жертва», Вижу, немножко интернет провисает. А сенечки вы меня сейчас видите и слышите? Угу. Благодарю, вижу. Вот Картинка зависит. сейчас окей. Угу. Да, и такое возможно, я прошу прощения, но будем работать, будем надеяться, что все у нас будет окей. Так так что же такое чувство вины? Чувство вины это такая себе зеркальная проекция, несоответствия вашего же собственного ожидания. Да? То есть, когда вы что-то себе там придумали, когда вы чего-то очень сильно хотите, и случаются такие обстоятельства, что это, это с вами не происходит. Да? И тогда вы начинаете, у вас поднимается это чувство, вы начинаете себя винить, вот. Вот а, а, а, я же там не послушала свою интуицию, или я там не послушала свою маму, или еще кого-то. Нужно было действовать вот так вот, вот или же там. Я мечтала там о шикарном отдыхе, приехала, а там сплошное разочарование, не нужно было ехать, не нужно было там тратить деньги, время и так далее. Да? То есть на самом деле мы находим любую... То есть человек, который способен испытывать это чувство, он будет находить постоянные причины для активации да, его. Поэтому винить себя можно за какое-то несовершенство, за несовершенство там, в кулинарии или в воспитании детей, или в чем угодно. Да? И вот наша задача избавиться от этого чувства. Почему? Потому что ответственность не равно чувство вины. То есть когда мы берем ответственность на себя за свои поступки, за свои действия, то, по сути, ну, чувство вины у нас не возникает. Потому что ответственность – это про будущее. То есть, когда мы берем на себя ответственность, мы таким образом формируем свое будущее. А когда э, мы испытываем чувство вины, э, то есть чувство вины – это наше прошлое, это то, что э, с нами уже случилось, и, по сути, вы на это повлиять уже как не можете, кроме как… …как это сделать… Вы должны в этот момент себе какая же выгода. Так, я надеюсь, я вернулась. А, любимые мои, скажите, пожалуйста, поставьте мне, пожалуйста, двоечку, если вы меня видите и слышите. Угу, вернулась, благодарю. Да, ну, связь, благодарю, да, дорогие, вижу. А, так вот, мы остановились на том, что... Я вам рассказывала о том, что я как-то проходила курс уважаемая Марина Селицки, которая называлась "Убить гнев", и построение этого курса снова была взята очень очень древний текст, книга мастера Шантидева. Так, произошло надеюсь, вы меня слышите. Книга мастера Шантидева, которая называется "Путь Бахисат». Вот мне очень, ну, так, глубоко засела внутри меня фраза которая звучит так. Если можешь что-то сделать, то печалиться зачем? Если чего не можешь, то печалью не поможешь. И действительно, исходя из этой фразы, следует, что нет смысла винить себя за действия, которые уже совершились. Намного эффективнее, если вы будете... Для себя создавать сценарий, в ходе которого в следующий раз вы будете вести себя по-другому. Да? То есть чувство вины у нас возникает тогда, когда мы не простраиваем заранее сценарий своей жизни, мы не прописываем заранее его, мы не берем ответственность на себя за нашу жизнь, грубо говоря. Да? Для того, чтобы чувство вины не возникало, ежедневно очень важно заниматься ментальной Чистка, да? Что мы для этого? Мы, конечно же, делаем различные духовные практики. Для этого мы читаем или смотрим, или слушаем различные книги учителей, мастеров, которые, скажем так, имеют уже какой-то опыт и делятся им, исходя из состояния любви. Это очень важно, потому что... Все вокруг нас является информацией. И то, что вы впитываете, то, что вы читаете, то, что вы слушаете, очень важно, чтобы вам мастер отвлекался. Потому что когда вы контактируете так или иначе через книги или через живое общение с человеком, вы, по сути, находитесь на одной с ним вибрации. И очень важно понимать, чем вы напитываетесь, какую вы вибрацию в себя выбираете. Так, смотрю, провисает внутренно. Девочки, вы меня слышите? Так, вижу, кто-то пишет, значит, есть. Потому что у меня периодически красным светится, это меня немножко сбивает с толку. В общем, если я пропаду, Олечка мне напит. Хорошо, Олечка? Я буду двигаться. Значит, хотелось бы немножко затронуть вообще, как и где формируется чувство вины, и тогда мы уже будем приступать непосредственно к нашей практике. Чувство вины. Чувство вины у нас формируется, опять же, да, если брать наш род, наших родителей, то с самого детства у нас закладываются определенные поведенческие паттерны, которые передаются нам буквально через материнское молоко, да, то есть уже научно доказано о том, что мамино поведение, мамины слова уже даже на уровне эмбриона ребенок слышит, понимаете, опять же, да, то есть это доказано научно, и это такие уже неписанные истины, которые знают все люди, которые занимаются духовными практиками. Вот. Поэтому, чтобы мать изначально не вкладывая в ребенка вот это деструктивное чувство, потому что впоследствии оно оседает у нас на уровне второй чакры и очень сильно идет повреждение нашей самоидентификации. Мы теряем собственную ценность, да? и начнем с самоценностью, мы не умеем выстроить границы, а, и, соответственно, снаружи. Да? Оттуда начинают у нас появлятся различные программы, такие как Тиран Жертва чувство вины это из аспекта данной программы <coughs> соответственно, то есть как можно работать с данным аспектом есть очень такая классная практика, нам не очень нравится, она ей поделилась называется Я одобряю себя, то есть в прямом смысле слова ежедневно прогревать себя можете установить себе будильник можете завести себе дневник в котором вы ежедневно будете прописать эту фразу и вы почувствуете как действительно достигнете этого состояния когда вы одобряете себя это не о том чтобы поощрять поощрять себя во всех абсолютно случаях да но все мы взрослые люди все мы довольно таки осознанные люди если мы находимся в этом пространстве да? и мы можем понимать, где у нас чувство вины, а где у нас вызывает совесть. То есть это немножко разные понятия, да, я хочу, чтобы вы поняли, что чувство вины это деструктивное чувство, которое блокирует, вызывает блоки в нашем теле. Да? Течение энергии замедляется либо прекращается совсем в зависимости от тяжести данного чувства, а совесть, наша совесть, она живет несколько выше, чем второй центр, она живет у нас на уровне сердечной чакры, и на этом уровне у нас живет человечность, да? то есть здесь мы понимаем, что если, грубо говоря, кого-то подставить целенаправленно, то это есть нехорошо, да? и тут это уже не о чувстве вины идет речь, это уже сделка со своей собственной совестью. Вот, также э, это чувство вины очень тесно связано с самовыражением, самовыражение у нас, ну, вы понимаете, да, то есть есть прямая связь, то есть когда ребенку с детства родители говорят о том, что там… Э, ты там не умеха, у тебя там не получается, за это не берись, ты, ты, ты все портишь, ты, зачем ты так делаешь, лучше не берись вообще, если ты не можешь делать, И различные такие фразы, они формируют комплексы, через которые ребенок потом либо вообще перестает действовать, а за действие это у нас вершина, это горловая чакра, да, то есть действия не происходит. То есть либо ребенок вообще не совершает действия, ну или уже взрослый человек. Либо, если он даже пытается что-то совершать, он встречает на своем пути множество преград, которые мешают ему самовыражаться, которые, в принципе, мешают ему говорить. И в этом аспекте тоже стоит заметить, что различные проблемы с речью у детей могут быть вследствие частого вызывания к этому чувству, да, чувству вины. Так что же чувство вины у нас возникает, когда? Когда мы критикуем других, либо недооцениваем да, других людей. Или живем прошлым, не беря на себя ответственность за наше будущее, не развиваемся ментально и духовно. Очень важно для себя принять такую аксиому, о том, что я источник всего, что со мной происходит. Я беру ответственность за себя, за себя, за все, что со мной происходит. Далее хочу вам предложить еще три шага для освобождения от чувства вины, и после этого мы перейдем с вами непосредственно к практике. У нас сегодня заявлена песочная терапия, вот, поэтому я вас попрошу, если кто-то, не подготовил еще манку, которая у нас будет сегодня вместо песка и фигурки, то сделать это буквально через пару минут, я вам дам на эту минутку. Вот, а пока хочу вам рассказать о трех шагах освобождения от чувства вины. Итак, первое, это принятие собственной нереальности все знают о том, что перфекционизм – это яд, который отравляет нас. И люди перфекционисты, они очень часто сами страдают от своей неидеальности. То есть очень важно отследить это в себе и понимать, что никто, ты рожден человеком, ты рождена человеком, и ты не можешь быть идеально одновременно во всем. И что такое, вообще понять для себя, что, что для тебя такое идеальность, и что значит для тебя на все 100. То есть можно для кого-то на все 100 это успевать там дела на 48 часов и укладываться при этом 24 часа, да? Для кого-то идеальность это успевать хотя бы там на 6 часов из 24, да, то есть вы для себя должны определить, что для вас есть ваша идеальность, да? Но, опять же, да, призываю вас не зацикливаться на том, чтобы доходить до изнеможения, изнеможения тотального, насилуя себя и добиваясь каких-то результатов. Все мы знаем очень много таких существующих примеров выдающихся спортсменов или вот взять балерин да для того чтобы сделать какие-то там выполнить какие-то определенные упражнения па или там, взять какой-то кубок они просто реально дрессируют свое тело по-другому просто не скажешь потому... Потому что эти люди сильно работают над собой физически. Но что они имеют в итоге? А вы представляете, какое наступает разочарование, если этот э, спортсмен, который э, тренируется, допустим, целый год, изо дня в день, э, я не знаю, там по 12-18 часов, э, и он потом не возьмет этот кубок. Вы представляете, какое чувство вины и какая самооценка и вообще? То есть это реально э, свой, э, целое направление в, псих в психологии. Это различные тренера, психологи спортивные, которые потом работают с такими травмами. Это очень серьезные вещи. А все, казалось бы, из такого, на первый взгляд, безобидного чувства, да, чувства вины, из перспекционизма. И тут стоит отслеживать себе это, если вы только в себе это замечаете. Нужно же, конечно, сразу стараться это блокировать и не пропускать это глубже. Но ну, опять же, да, во всем важно благоразумие, и не стоит себя поощрять, если, допустим, ну, я не говорю о том, что нужно делать что-то тяплям, да. То есть, если ты берешься, нужно отдавать себе отчет. Если ты что-то делаешь, сделай это максимально хорошо, как ты умеешь, без ожидания какого-то феричного результата. То есть делай хорошо, насколько ты можешь, но не давай этому оценки. Это важно. Второе. Второй шаг для освобождения от чувства вины, если ситуация уже произошла, это научиться просить прощения. Вообще просить прощения – это прерогатива сильных людей. Только сильный человек, поистине сильный дух, может попросить прощения. Вы не замечали, как, допустим, бывают... Возможно, в каких-то семейных таких ситуациях, когда вы, допустим, с супругом или с супругой говорите на какую-то тему, на повышенных тонах, и вы в какой-то момент понимаете, что, ну, наверное, перегнул или перегнула палку, да, и хорошо бы попросить прощения. И в этот момент у вас возникает такое, не, ну как же, если я сейчас начну просить прощения, и, и возникает... Ситуацию. А если, а если в следующий раз потом это действительно будет так, а я вот попросила, мне придется все время признавать свою неправоту, и вот это вот желание, постоянное желание быть правым, это аспект гордыни. В таком случае я вас приветствую и приглашаю на марафон, который проводит наша волшебная заверуха Ирина. Ирина это марафон по гордыни, и там вот как раз очень хорошо прорабатывается эта тема. Не буду сейчас долго на этом останавливаться. Если вам интересно, можно будет на странице школы «Путь интуиция». Там есть выложенная статья на эту тему, почитать, что это такое. Но, э, <смех> скажем так, если вы э, умеете просить прощения, то первое, у вас э, вы, вы делаете второй шаг, и вы освобождаетесь от чувства вины, потому что э, это словно ластик стирает э, весь негативный опыт. И второе э, – я вас поздравляю с тем, что вы освобождены от этого своего гордыни, это, а это уже много. И э, третий э, шаг – это э, осуществление действий, э, которые помогут потом обнулить эту ситуацию. <coughs> Каким образом? То есть это э, либо вы… Э, уже попросили у человека прощения, вы можете сделать, вернусь, либо напрямую в личном контакте, да, сказать, просто там, подойти, обнять человека, сказать, извини меня, пожалуйста, я была не права. Либо вы это можете сделать в письменной форме и, и отправить человеку письмо, ну, либо смс либо любым доступным вам способом. Либо, если это в мире, вы можете точно так же написать письмо и либо сжечь его, либо оставить себе. Ну, в общем, тут вы уже слушаете себя, как вам больше откликается. И третье действие – это, скажем так, когда мы что-то, от чего-то освобождаемся, очень важно заполнить это место, дательная эмоция, да, то есть очень важно, чтобы после данного разговора либо после данной ситуации не осталось неприятного послевкусия для этого необходимо заполнить это либо там, представить букет цветов да либо в общем сделать что-то человеку приятное для того чтобы фокус внимания остался на приятном моменте чтобы не было вот этого послевкусия неприятного, который будет ну, как бы напоминать человеку о том, что ну вот, да, я, я вроде как не виню этого человека, но что-то как-то неприятненько осталось на душе. Скажите, пожалуйста, вам откликается то, что я вам сейчас сказала? Были ли у вас такие ситуации? И умеете ли вы просить прощения? Жду ваши комментарии. А, а те, кто не успел подготовить манку и фигурки, Пока все пишут комментарии, сбегайте, пожалуйста, на кухню и принесите то, что вам необходимо. Если вдруг у вас нет манки, можете взять для этой практики обычную соль кухонную. Будем работать с солью. Ну, а фигурки, в принципе, можете взять что угодно. Это может быть колпачок от ручей, губная помада, не знаю, ключ. В общем-то, любые, абсолютно любые предметы, но небольшие для того, чтобы вы могли комфортно с ними работать. Почитаю ваши комментарии, бывали в плане просить прощения, есть еще куда расти. Да, Сашуль, бывает. Да, прошу прощения у детей, чудесно. Не всегда, но... Да, это важно. С детьми это очень важно, и э, мы привыкли, когда мы обращаемся к взрослому человеку, мы всегда стараемся смотреть ему в глаза, да? особенно когда мы говорим на какие-то животрепещущие темы. Вот, то же самое очень важно э, делать с детьми. И я из личного опыта, а опыт у меня не маленький, скажем так, могу сказать, что э, если мне э, нужно э, что-то донести до ребенка так, чтобы он это понял с первого раза и больше к этому не возвращаться, я буквально присаживаюсь к нему на корточки и смотрю в глаза. И когда я таким образом, неважно, прошу прощения, либо что-то объясняю ребенку, ну, я вам говорю, ну, если не стопроцентный, то 99% результат. Так, Я надеюсь, что вы уже взяли свои инструменты. Поставьте мне, пожалуйста, плюсик, если вы готовы к практике. И мы будем с вами двигаться Дальше. интересно вижу ваши плюсики волшебно теперь я вас прошу прикрыть на пару секунд даже не минут глаза сделать несколько глубоких вдохов выдохов и вспомнить ситуацию когда вы испытывали чувство вины Постарайтесь максимально воспроизвести на своем внутреннем экране ситуацию, когда это чувство буквально пронзало вас. Какие люди были вокруг? Какой уровень шума? Это был громкий спор или это было какое-то действие, возможно, совершенное или несовершенное. А теперь открывайте глазки. И перед вами вы видите вашу манку или соль, что вы там подготовили. Я вас прошу высыпать этот стакан содержимого на лист бумаги А4, или, может быть, у вас поднос, если есть поднос, еще лучше. Высыпьте, пожалуйста, это перед собой. И я вам предлагаю немножко поиграть. Вспомните себя, когда вы были маленьким ребенком, ходили с мамой на прогулку, яркий. Теплый день, солнечный. Как вы играли в песочнице? Возьмите, пожалуйста, эту манку в правую или в левую руку и попробуйте ее насыпать так, словно это песок, который сыпется сверху вниз. Посмотрите, как разлетаются эти песчинки. Попробуйте вернуться в это состояние детства. Это состояние беззаботности и легкости. Это состояние познания, любопытства, игры. После того, как вы насыпали, несколько раз можете взять, пересыпать там, песок, посмотреть, как эти песчинки падают. После этого я предлагаю вам сделать из всей массы, которая есть перед вами, сделать тортик. Вот Помните, как мы в детстве лепили тортики? Сделайте ему так. Кто-то делает торт муравейник, насыпает. Кто-то делает многослонный пирог. Кто-то делает плоский тыквенный пирог. Поиграйтесь. Попробуйте ощутить вот это вот состояние слияния с материалом. Это важно. Когда вы сливаетесь с инструментом вашей работы, возникает доверие. Так вот, в данной технике очень важно, чтобы было доверие. Напишите, пожалуйста, ощущения, какие у вас возникают, когда вы играете. Паруфельное пюре, Саша пишет. Ну, у каждого свои ассоциации. Кто-то любит сладенькое, а кого-то на солененькое тянет. Поиграйте. Можете прям дождь такой сделать, поднять на уровень головы. Ничего, пылесос потом все соберет. Главное, чтобы вы сейчас насладились процессом. У меня обычно в такие моменты прибегали дети. И просто моя песочница была по всей квартире. Дети очень любят играть с песком. Оксана пишет, с детства до истерик не любила манку. Меня прямо дрожь, когда я ее трогаю. Вот, видишь, у тебя какие-то уже сложились стереотипы, которые мешают тебе ставить блоги. Ксюш, ну смотри, ты можешь поменять и взять соль, например, если тебе это мешает, если у тебя не возникает доверия к материалу. А вот, кстати, с чувством вины, почему еще вот хорошо работать непосредственно с песком да, или с подобными сыпучими материалами? Потому что в детстве нас мама многих да, часто ругала, там, не мусори, не, не разбрасывай игрушки, не, там, не, не рассыпай крупу. А здесь вы сейчас просто в прямом прямым текстом вы прорабатываете сейчас свое чувство вины и когда вы высыпаете вот эту вот манку, вы просто освобождаетесь от него, потому что никто не виноват. Я могу себе это позволить, потому что я беру за это ответственность, я потом сама потом это все уберу. И это абсолютно не повод для того, чтобы расстраиваться или впадать в какую-то, скажем, истерику по поводу там грязного пола или засыпанного стола. Так, дорогие мои, давайте будем приступать к практике. Я вам предлагаю взять теперь из вашей всей манки и сотворить остров. Создайте, пожалуйста, остров с ландшафтами. Возможно, у вас там будут горы, возможно, будут реки, моря, моря и океаны. Создайте остров. Когда ваш остров будет готов, поставьте мне, пожалуйста, единичку. Я буду знать, что мы можем двигаться дальше, жду ваши единички. Единственное, есть у нас первые единички уже. Саша, Оксана. Так, ждем остальных. Чудесно. Теперь посмотрите, пожалуйста, на выбранные вами фигурки. Если вы фигурки еще не выбрали, значит у вас есть сейчас чудесный шанс пройтись по своей квартире. Вы можете прямо сейчас встать и пойти найти какой-либо предмет, который у вас будет ассоциироваться с чувством вины. Помните, мы вначале визуализировали свое чувство вины, какое оно у нас. Так вот, найдите, пожалуйста, сейчас фигурку, которая будет у вас отождествляться данным чувством. Посмотрите, почему именно эта фигурка, что она выражает, о чем она вам напоминает. Когда вы найдете данную фигурку, разместите ее, пожалуйста, на вашем острове, в любом месте, где вам кажется, что будет комфортно. После этого поставьте, пожалуйста, цифру 2 в чат. Лучше, если вы себе где-то будете ставить метки, и будете писать, я выбрала данную фигурку, она называется «Мое чувство вины». И э, данная фигурка ассоциируется у меня, потому что там, она там такая-то, такая-то, да? потому что «Мое чувство вины» такое-то, такое-то. Это важно будет вам для понимания и для самодиагностики. Потому что мы сейчас будем еще подбирать фигурки, чтобы вы потом не запутались, где какая фигурка, как она называется, потому что я, к сожалению, не вижу вашей работы. Так, чудесно у нас пошли двоечки. Замечательно. Теперь я попрошу вас выбрать еще одну букву. Будет всего еще три фигурки. Первая фигурка будет называться Мои сильные стороны, мои таланты и одаренности. Найдите, пожалуйста, фигурку, которая наиболее, скажем так, перекликается с данными понятиями, и подпишите ее. Ну, напишите, обозначьте себе ее как на бумаге, чтобы вы запомнили что именно эта фигурка будет называться «Мои сильные стороны, мои таланты и одаренности». И после этого поставьте, пожалуйста, в чат цифру «3». Лесию. кто там еще оксана чудесно замечательно вторая фигурка будет называться мой жизненный опыт найдите пожалуйста фигурку мой жизненный опыт и разместите ее также на острове эти фигурки вы можете размещать абсолютно в разных частях острова как считаете нужно. У них нет никакой последовательности. И когда будете готовы, в чат, пожалуйста, цифру 4. Обязательно, обязательно подпишите свою фигурку, чтобы вы могли понимать, что именно эта фигурка называется «Мой жизненный опыт». появляются. Так, я надеюсь, что все уже нашли свой жизненный опыт. И третья фигурка будет называться «Мое здоровье». Найдите, пожалуйста, фигурку, которая соответствует вашему вниманию и вашему здоровью, И разместите ее также на острове. Обязательно подпишите ее. Опять, пожалуйста. Ждем mm -hmm. да, еще девочек. И сейчас самое интересное будет. Сейчас будет вишенка на торте. В эти моменты всегда просто открывается какое то третий глаз, <говорит> который помогает нам прозреть и увидеть очень мощные вещи, которые мы просто иногда не замечаем, потому что наше сознание иногда очень заботится о нас и скрывает очень важные моменты, которые помогают нам быстрее двигаться миропонимании в, в ощущении себя и в освобождении себя от деструктивного чувства как чувство вины. Так, жду ваши пятерочки и начинаем анализировать. Чудес пожалуйста, посмотрите на свой остров внимательно. Я надеюсь, что вы подписали свои фигурки и запомнили, где есть какая. Посмотрите, пожалуйста, какая фигурка является самой большой на острове. Посмотрели? Обязательно себе отметьте. Рядом, там, там где вы записывали, что это самая большая. Теперь посмотрите, какая самая устойчивая. О чем это вам говорит? Делайте себе пометки так, словно вы сейчас мне отвечаете. Какая фигурка повернута к фигурке чувства вины? Кто хочет, это самый смелый, может писать прямо в чат. Какая фигурка повернута к фигурке чувства вины? Сильные стороны повернуты к вине. самая устойчивая, самая большая – опыт. Mm -hmm. Еще будут комментарии? Mm -hmm. Сашуль, я бы тебя спросила в таком случае. Вот ты пишешь «Сильные стороны повернуты к чувству вины». То есть получается, ты задумался над тем, что э, ты э, хочешь казаться слабее, чем ты есть на самом деле, что ты испытываешь чувство вины из-за того, что у тебя есть определенная сила, либо ты не используешь свою силу, потому что э, есть страхи, да. То есть э, вообще стоит заметить, что страхи напрямую зависят от, э, напрямую связано с чувством вины. То есть чувство вины у нас всегда возникает из-за страхов. Так, Лейси пишет, жизненный опыт повернут чувством вины. Да, девочки, то есть по, по этой же аналогии вы можете дальше вот отслеживать да, и диагностировать себя. Саша пишет, да, есть такое. Здоровье повернуто к вине. Анечка, по поводу здоровья повернута к вине. То есть, что это для тебя? То есть, ты испытываешь чувство вины. Почему? Потому что там ты не додаешь что-то себе в плане здоровья, либо ведешь нездоровый образ жизни, либо не делаешь что-то для здоровья. Как ты можешь это изменить? Как ты можешь на это повлиять? Какие привычки ты уже сегодня можешь внедрить для того, чтобы изменить эту ситуацию? Угу. А если ни одна, ни фигурка не повернута. Олечка, в таком случае я тебя поздравляю. В таком случае ты человек, лишенный абсолютно чувства вины. И кстати, это чувство, возможно, ты уже проработала. Да, такое тоже случается. Это замечательно. И это о многом говорит. Ну вот, и дешевочка пишет, много работала. Ну, наслаждайся результатами. Во благо, любимая. Скажите, пожалуйста, любимые, как вам эта практика? Что вы о себе поняли благодаря этой практике? С чем вы готовы работать? И готовы ли вы в принципе работать? Что вы готовы изменить в своей жизни? Хотите ли вы носить дальше этот груз чувства вины? Или все-таки будете брать ответственность за свою жизнь, на себя? Вы будете прогнозировать свою жизнь? Вы будете создавать предпосылки для того, чтобы не возвращаться к этому чувству? В связи с этим хочу вам предложить замечательную технику, которую вы можете опять же, да, то есть Ирина Заверуха говорила о том, что в группе в данной группе вы будете создавать свой небольшой, скажем как это сказать презен... презентационный пост где вы будете где вы разместите либо свою фотографию либо просто какую-то красивую фотографию и подпишитесь и будете там выполнять задания да? помните об этом? Я надеюсь, что помните. Кто не помнит, я напомнила. Я попрошу вас в данной группе под ваши фотографии, где вы размещали, на протяжении всего этого месяца, который будет длиться наш марафон, ежедневно. Вы можете просто вы можете писать так, как вы это будете делать, либо вы можете просто написать отчет, да, есть там или выполнила. Что вам будет необходимо делать? вам нужно будет ежедневно создавать какой-то один, скажем так, одну ценность. Если вы находитесь в отношениях, если у вас семья, партнер, дети, если у вас есть семья, значит, эта ценность должна быть прописана на уровне семьи. То есть эта ценность должна быть для всей семьи. Да? Либо если вы находитесь вне отношений, да, то эта ценность должна быть лично ваша, которая будет отображать вас. Таким образом, к концу данного месяца у вас будет чек-лист из 30 ваших ценностей, благодаря которым вы будете знать, что вы ценная, вы будете знать о том, что у вас не может возникать чувство вины по той простой причине, что вот есть 30 вещей, которые для вас являются приоритетом, которые помогают вам скажем так, иметь вот эту точку опоры на том, что я, меня достаточно. Если меня достаточно, значит, я самоценная. Если я самоценная, значит, у меня на ну, не может быть чувство вины. Угу. Согласны? Теперь жду ваши вопросы, комментарии, если есть. Все копаются в <свят> <свят> да, песочная терапия она такая очень захватывающая Вы знаете у меня есть целая такая большая пластиковая коробка с манкой у меня там далеко не стакан там не знаю, наверное, килограмм манки у меня более того я кроме манки туда насыпала еще разные крупы власти пишет вопросов нет <свят> вина в манном песке утонула. Так вот, и очень часто, когда я провожу подобные терапии, либо просто у нас собирается наш, наш женский клуб, я помимо того, что очень люблю различные музыкальные инструменты, вот один у меня есть такой волшебный французский колокольчик «Зафир». Вот, я люблю брать на практике и, и поющие чашу, и колокольчики. И также я обязательно прихватываю с собой ящичек с песком, потому что так или иначе, всегда найдется человек, которому необходимо будет выгрузиться, а экологично это можно сделать, скажем так, занимая чем-то свои руки. Почему арт-терапия? Потому что я уже на каждом, наверное, занятии повторяю, что арт-терапия – это наша, наша связь ума и сердца. Да? И через руки, именно как проекция сердца, мы можем выгружать все то, что, скажем так, не хочется выливать на голову своего партнера. Да? Поэтому арт-терапия является наиболее мягким и наиболее экологичным инструментом для проработки каких-то своих ментальных блоков, для, каких для проработки каких-то обид, чувства вины и прочих деструктивных эмоций. Поэтому, возможно, вы сейчас тоже в себе накопали вот это чувство вины и Копайтесь в песочке, привлекайте всю свою семью, привлекайте детей, мужей. У меня копаются все. И муж поначалу тоже, когда я только прошла обучение по арт-терапии, а это было, наверное, года уже три или четыре назад, я точно не помню. Вот. Поначалу у меня все копались в этой песочнице. Сейчас мне пришлось припрятать, потому что подсыпать туда манку я подустала, честно говоря. Манка была по всей квартире. Но когда-то стою для терапии, понятное дело, все приобщаются. Так, хорошо, мои дорогие, если у вас вопросов нет, значит, мы будем завершать наше сегодняшнее занятие. Я благодарю Олечку Михалкив за содействие, за нашу техподдержку. Вот. Буду рада видеть вас в следующий понедельник. Подключайтесь, приглашайте своих близких, приглашайте своих родных. Можете приглашать мужей, пусть тоже привыкают работать не только умом, но и сердцем. Буду рада вас видеть, буду рада вас читать, выполняйте задания, проявляйтесь как-то в группе. Для этого существует марафон. Благодарю вас еще раз. Всех благ. Хорошего вам вечера. Обнимаю. Пока.